Сижу в клетке заперти, тьма окутала. Мысли частые мои, все изучены. Сны мешают крепко спать, нападают демоны. Боль внутри мою унять, не помогут семеро. Все придуманные мной упадете из дерева, и лежать будут плоды, подними их и вкуси. Свобода